Всем добрый вечер, делимся с вами новостями касательно нового обновления клиента Steam за 1 декабря. Обновление клиента Steam 1 декабря. Общее. Исправлено отображение новостей об обновлении и других всплывающих диалоговых окон без отключения рендеринга с ускорением GPU. Исправлен размер содержимого в диалоговом окне обновления новостей при запуске с текста текста Windows меньше ста процентов, надеюсь мы не ошиблись. Подача пара, то есть Тима. Измените параметры, добавить команду и добавить под команду, чтобы перейти непосредственно к экрану привязки. Исправлена ошибка, появившаяся в недавнем обновлении старого конфигуратора Big Picture, из-за которой названия новых привязок виртуального меню отображались неправильно. Исправлено, что контроллеры по умолчанию обрабатывались как контроллеры, то есть контроллеры Xbox One при определении их макета. Исправлено, что кнопки L3 R3 не обнаруживаются для некоторых сторонних контроллеров PS3. Добавлено отклонение ручки влево и вправо в качестве опции для кнопок активации гироскопа. Отклонение ручки больше не считается частью касания CapSense на Steam Deck. Исправлен грохот для контроллеров Switch Pro, подключенных через USB. Новый режим большой картинки, исправлено отображение нового окна режима Big Picture с отключенным ускоренным рендерингом WGPU. Добавлены диалоговые окна, подтверждение для параметров меню питания для перезагрузки и выключения вашего компьютера. Исправлен случай, когда переключение виртуальных меню с набором действий, своем или изменением режима могло привести к тому, что они перестали работать в новом режиме наложения большого изображения исправлен сбой при прикосновении к уведомлению о подарке или новом предмете инвентаря, исправлен переключатель показать пароль для отображения и скрытия пароля, исправлено, что экранная клавиатура больше не показывалась по запросу игры или протона, исправлена ошибкой, за которой контекстное меню неправильно выделялись фокусированные элементы, исправлен сбой при выходе из голосового чата один на один, исправлена ошибкой, из-за которой тосты с уведомлением не отображались. Удаленное воспроизведение. Исправлено получение неправильной персонализации цвета и так далее для потоковых контроллеров PS4. По Исправлено, что потоковые контроллеры Bluetooth не отключались. Linux. Исправлено наложение, вызывающее сбои в некоторых собственных играх. Borderlands 2, например. Вот это все новости касательно того, что... Изменилось было исправильно с выпуском обновления клиента Steam 1 декабря. Надеемся, вам понравится. На этом у нас все.